Меня зовут Радаст, и неделю назад я повел вас в увлекательное путешествие по давно забытым книгам правил. Ну, точнее, забытым, конечно, не всеми, но, скажем так, малочитаемым книгам правил. Мы успели заглянуть на страницы нулевой версии Подемелья и Драконов, а также двух первых э, э, версий Холмса и Молдвии. Вот сегодня нам пора двинуться дальше, а именно к самой известной версии э, базовых подземельй и Драконов, версии Франка Менцера. Также известной как Бекми, то есть точнее нам сегодня нужна будет только Б-часть, то есть красная э, часть, красная коробка. Где-то оттуда коробка была. Итак, значит, чем эта версия вообще кардинально отличается от всех, что были до нее? Делением на две части. Вот этот вот буклет, это был для игроков, а вот этот для ведущих. На что это похоже? Правильно, на то, как книги делятся в э, новых версиях. Точнее, как они начали делиться, начиная вот с продвинутых подземелья драконов. На троекниже, вот у нас есть книжка игрока, как бы вам так показать, чтобы не отсвечивала. Вот, это книга игрока, отдельно э, от нее шла э, книга для мастера, гораздо более э, толстая, кстати, и отдельно книжка с монстрами. Здесь есть нюанс, чем обусловлено такое деление вот здесь, в, в продвинутых, скажем, подземельях и драконах? Тем, что не все помещается в одну книжку, ну не влезает уже все. А у Менцера делается весьма четко, весьма, весьма честная попытка ввести в курс дела сначала людей, которые собираются только играть, и с нуля этому научить, и отдельно объяснить некоторые детали тем, кто не только играть хочет, но и водить. И вот эта вот концептуальная разница, она как бы начала стираться и пропадать на уровне АДНД. И, э, ну, некоторые вещи, как, когда я начинал свой ролевой путь, нужно было просто запоминать, что вот заклинание у нас в книге игрока, а Могошмот в книге мастера. И все тут. Это как бы можно потом подвести какую-то рационализацию, но сначала это нужно просто запомнить, если хочется потом находить в э, э, рулбуках какие-то правила. В окоала системах такое деление, кстати, сохраняется далеко не всегда. Вот в том же пути искателя, скажем, у нас книги две едва, едва поднять можно. Э, основная книга правил и э, этот самый, ну, список монстров. Вот. А в э, в черном оке, скажем, вот у нас тоже есть основная книга и есть э, книга монстров. Но книга монстров это всего лишь дополнение, потому что вот здесь тоже есть монстр. И в, ну, еще вам покажу вот Туннели и Тролли, у них как бы вот единая книжка вообще, и там все сразу для игроков, для мастеров, для, там же и сеттинг, и модули, и монстры, и все-все-все. Вот. И э, я как бы специально вам показываю не какие-нибудь там замки и походы или еще какой-нибудь там минимализм специальный, а солидный фолиант на вот сколько тут в туннелях и троллях, на 400 страниц, да, немного много ни мало. Но тем не менее все как бы в одной, э, в одной книжке. Вот. Но и так, значит, у нас есть вот отдельный буклет, который показывает вот этот вот, как вообще живые люди э, друг с другом за столом играют. Как своего персонажа нужно создавать и в нем вот в этом буклете. О ведущем довольно мало, буквально полфразы в самом начале, но для нас это важно. Нет, не здесь, а вот здесь, на э, второй странице. Вот, для нас это э, все-таки важно. Значит, что там э, сказано? Что один из игроков должен быть Dungeon мастером именно один, никаких уже там соотношений, ничего про 50 игроков. Вот, просто один из группы должен быть DM, иначе игра не получится. Все. Это первую книжку мы уже таким образом закончили. Идем довольно быстро. Второй буклет начинается со списка э, обозначений, в котором сказано, что ДМ это такой человек, который ведет игру, то бишь играет роли монстров. А находятся эти монстры в подземелье. Тут же, правда, написано, что э, персонажей он тоже может отыгрывать. Ну, тогда получается на НПЦ. Так что это, как бы система получается не совсем строгая, но э, так уж у, у, у Франка Менцера вышло. вот Далее под отдельным... Заголовком сразу идет самое важное правило. Что там идет? Нет, не то, что ДМ всегда прав, а то, что ДМ должен быть честным. Это правило тоже было в прошлых версиях довольно, довольно четко и довольно сразу дано, но вот здесь оно впервые названо самым важным правилом. И сюда сразу уже включено и то, что нужно честно обкидывать каждую ситуацию, не устраивая поддавки ни в сторону партии, ни в сторону монстров. Так и то, что настольная ролевая игра не является игрой мастера против игроков. И также то, что если ДМ вздумал менять правила, делать это нужно после обсуждения и после того, как все игроки согласились. И когда правило введено, дальше нужно его использовать тоже честно, как против персонажей, так и против монстров. Ну или за персонажей или монстров. В чем же заключается задача ДМ? Отдельная секция. Вот Задача ДЭМ в том, чтобы кидать за монстров кубики. Вот черным по белому, не совру. То есть вспомните то, что мы читали вот в прошлой, на, на прошлой неделе у Молвии И сравните, да? То есть там было, что надо делать подземелье. И мастер самое главное ответственен за подземелье. Потому что игра будет только настолько хороша, насколько хорошо было подземелье. Или вот просто здесь... Кидать кубики, показывающие, что делают монстры. То есть, как бы, получается, что быть ДМом у Молдвия было э, веселее, чем у Менца. Вот. Ну и, кстати, тут забавная формулировка вообще того, что такое ролевая игра. Это последовательность столкновений, связанная путешествиями и головоломками между ними. Вот. А столкновение тут состоит из отыгрыша игромеханики и стратегии. Ну, как бы, нельзя сказать, что правильная или неправильная формулировка, но такой вот взгляд на ролевую игру вообще. Почти сразу здесь мы уходим в глубины игромеханики, что ну, как бы вполне логично, раз у нас с мастер, да и сометателем таким работает. Но я попытаюсь как бы в общих чертах рассказывать и довольно большие куски тут пропускать. Без объяснения самих правил, которые специфичны, понятное дело, именно для этой версии и иногда довольно сильно отличаются даже с циклопедией и э, с другими версиями тоже базовых э, по земле лидер. Вот, скажем, здесь сразу почти в самом начале, вот на первый же разворот, есть правила по реакциям монстров. Столкновение начинается, мастер кинул сколько там противникам должно быть, если внезапность одной или другой стороны и дальше до начала отыгрыша ему нужно бросить на то, как монстры настроены по отношению к партии. Дружелюбно, враждебно или там еще как. Так вот, здесь на первом же развороте сами правила по э, вот такой реакции монстров, они даны там на 22, э, кажется, странице. Ну вот, а это у нас еще вот э, едва, едва вторая закончилась. Да? Так вот, здесь нам сразу напоминают, что бросок этот имеет смысл только в том случае, если партия делает заявку «Мы ждем, чего делают монстры». Если описание монстра не включает автоатаку, как там у неразумной нежити бывает. То есть хорошее такое правило, хороший совет, я бы лично как бы, и так вот не стал его прямо вот на пер... одну из первых страниц выносить, но как бы, с чего-то начинать тоже надо. Дальше идут э, такие вот таблицы списки, которых в этой книге будет э, много. И э, первые из них это как надо вести столкновение, как раунд и как нужно обрабатывать заявки. Вот скажем, для заявок, сначала ДМ всех спрашивает, что они вообще собираются делать, потом каждая сторона кидает инициативу, потом выигравшая инициативу сторона начинает делать проверку морали, потом идет движение, потом пальба, это метание, потом магия и магошмот тоже, потом физические атаки, и потом все это в, в такой же последовательности для проигравшей инициативу стороны. Вот здесь дальше на следующей странице тоже есть очень хороший эм, э, список, прям таки вот э, чек-лист. Э, все ли игроки знают, как играть? Прошел ли каждый из них соло-модуль из буклета игрока? Если нет, то пусть идут и проходят. До этого за общим игровым столом им делать нечего. Второй пункт. Прочел ли мастер внимательно до этого места и пролистал ли дальше? Если нет, опять-таки возвращаемся на это место и делаем как следует. Могут ли все игроки ответить на кто, зачем, куда, когда, что? Это вот в первом буклете была такая процедура для подготовки игроков до модуля, с попыткой задать самим себе вот такие вот пять вопросов. Кто мой персонаж, кто остальные в партии, зачем мы идем в подземелье, то есть, там просто из любопытства, или ищем что-то, или ищем кого-то, или там э, э, отомстить надо тем, кто сжег родную хату, или еще чего. Э, дальше следующий вопрос, это куда э, вы идете, как далеко цель, что там будет, э, руины замка, или там колодец в бездну, или еще что. Э, следующее, когда вы планируете дойти до цели, когда спуститься, когда вернуться, ну и заодно для игроков тоже, как долго будет идти э, игровая сессия. Ну и последнее тут, что, то есть чем вы э, планируете заниматься, что там делать. Возвращаясь к этому списку, э, следующий здесь пункт, готовы ли все персонажи, заполнены ли все листы персонажей, включая вещи, которые они взяли с собой. Если нет, опять-таки откат и возвращаемся, исправляем. Выбран ли лидер партии, который будет там оглашать заявки мастеру, а также указывать, кто за кем идет, когда э, в подземелье ушли или когда по, по лесу еще идем. И картограф, который будет чертить уже э, пройденные места. Обычно это два разных игрока. И как бы вот ответ нет на любой из этих вопросов и сначала надо вернуться к этому пункту и исправить его, а потом уже начинать игру. Вот уж не знаю, сколько э, нынешних игроков по бегме именно подходят под этот список. Как минимум, не прошедших в водную пещеру наверняка много можно найти. Вот. Ну, потом тут идет вводный модуль для мастера. Э, ну это тоже такая не такая уж плохая затея. В основном я его пропущу. Э, ну, просто как бы первый уровень расписан от и до. Для второго уровня дана карта. К слову, довольно, довольно простая по внешнему виду, вот она. но цикличная. Для чего нужны циклы, я уже когда-то рассказывал и потом показывал в, э, на застенках Замзера. И заполнить эту карту дальше нужно самому. А последний уровень уже целиком надо делать самостоятельно тоже, как бы очень хорошая идея такой эдакий экзамен надоемства. Хочешь вводить, сдай сначала на права. Но дальше я тоже буду пропускать большие куски, здесь именно о правилах. Ну вот, скажем, если начинается спор, то остановите ненадолго игру, выслушайте обе стороны, вынесите решение и продолжайте, а все остальное уже будет потом. Ну, Более-менее стандартный совет. Если игроки новички, им можно давать подсказки и даже автоуспехи на некоторых проверках. Просто потому, что если там несколько раз они спросят, есть там скрытые проходы. Если они ничего не найдут несколько раз, то они бросят, играть, бросят искать. Если игрок на что-то жалуется, то выслушайте его внимательно и подумайте, можно ли вообще исправить ситуацию изменением правил. Довольно часто игроки просто жалуются из жадности. Не обращайте на это внимания. Ничего не выдумываю, вот читаю черным по белым. Опытный ДМ, тоже честное слово, вот не выдумывая, можете сами, сами глянуть, 16 страница. Опытный ДМ вместо бросков кубиков может просто выбрать подходящее значение. Вот. И э, образец здесь даже э, дан э, персонаж с тройкой хитов, его бьют Д8 на урон, ДМ кидает дайс и даже не глядя на этот дайс, просто объявляет, что урон составил два хита. Игрок пугается, отступает и там игра э, идет дальше без смерти персонажа. Вот вам пожалуйста и позиция официальная Бекми на тему того, можно ли мухлевать на дайсах. Если вы опытный ДМ, то можно, ну и возможно даже нужно. Не сказано, но подтекст, что иногда нужно. С другой стороны, начинающий ДМ не должен использовать правила по морали. Вот вообще сказано, сначала выучи все остальные правила, а потом уже тяни руки к морали. Это, э, вообще, как бы здесь не обязательное правило. И, э, но, насколько я знаю, оно было весьма популярным. Именно по этой версии тогда я не играл. У нас, как бы, в детском саду о ее выходе не знали. Но в продвинутых подземельях и драконах, ну, пожалуй, у всех знакомых мастеров оно было весьма в ходу. Также совет дальше. Это мы пропускаем. Совет дальше начинающим мастерам. Делайте ровные проходы и квадратные или прямоугольные комнаты. Вот как, как тут было. Да? То есть вот, напоминаю, да, то есть все, все такое ровненькое, никаких вам кругов, никаких дуг, ничего. Вот, потому что просто иначе ваши игроки запутаются и начертят все неправильно. Ну, точнее, то есть это такой совет мастерам с начинающими игроками, не обязательно начинающим мастерам. А вот для продвинутых игроков здесь дальше сказано, что можно давать, э, можно давать больше одного персонажа на руки. То есть играть они будут одним, но в запасе у них может быть другой, там, который живет в соседнем городе, скажем. И иногда их можно будет менять местами, чтобы просто там, попробовать поиграть другим классом. Вот Такая практика, насколько мне известно, не была повсеместной, но как бы весьма любопытная идея. Если, если есть желание попробовать, то вот, пожалуйста, написано, как это сделать. Если игрок взял на игру своего персонажа из другой игры, если этот персонаж подходит по уровню, по числу волшебных вещей и по сумме золота в карманах, то его можно смело брать в свою игру. Вот. вот так делали тогда довольно часто, об этом часто рассказывают вот те люди, которые активно играли в 80 -х. И э, сейчас тоже как бы кое-где так начинают, особенно там, где можно вот четко контролировать, что персонаж получает за что, в каких количествах. Но ну, обычно это там через какой-то там сайт делается или э, службу какую-то, которая четко, э, четко это ограничивает. Ну, списки монстров и волшебных вещей это я все пропускаю, но вот почти в конце, почти в конце, есть на 46-й странице есть очень хороший абзац о том, что такое хорошее и плохое подземелье. И можно просто как бы вот Процедурно, как бы мы сейчас сказали, сделать подземелье, там, взять листик, набросать на него случайно э, кружочки и квадратики и соединить их э, линиями прохода. Вот такое подземелье будет играбельным, но оно не будет продуманным, не будет разумным. Хорошее, продуманное подземелье ⁇ это нечто большее, чем просто место для поединков с чудовищем. Хорошее подземелье развлекает. Намекает и запутывает, оно складывается в единое целое. Пройдя хорошее подземелье, игроки чувствуют, что с чем-то значимым справились. Сквозь какие-то испытания прошли, чего-то достигли, и оно того стоило. Карта подземелья может быть случайной, но ее наполнение должно быть продумано. На этой ноте давайте завершим сегодняшний выпуск. Это очень красивые слова, которые имели смысл тогда, вот в начале 80-х, когда они вдохновляли тогдашних подростков на то, чтобы создавать сразу целостные образы, а не просто закидывать своих друзей случайными противниками, взятыми без контекста из книжки правил. И они имеют ровно тот же вес сейчас, когда мы считаем, во всяком случае, что знаем обо всем так много всего. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.